Всем привет, ребятки, с вами на связи я, Дядька Ванька И это, я думаю, новая рубрика, которую нигде я нигде не встречал Челлендж по флажку рандомом, то бишь суть в чем будет заключаться Мы будем кидать флажок, подбирать сейчас троих игроков И давать им условия Три игрока должны создать свою команду За одним из них я буду наблюдать Одна попытка 10 килов, Они хоть и в пати, но друг против друга. То есть задача максимально больше, чем другой, настрелять кил поинты То есть 10 плюс. От 10 килов и выше победитель получает РП. Ну, погнали. Ну а прежде чем мы начнем, я бы хотел попросить тебя, дружище мой, подписаться обязательно на канал, прожать палец вверх под этим видеороликом и не забудь написать в комментариях, хотел ли бы ты попасть в данную рубрику. Быть может, я буду делать подобные челленджи также и для подписчиков. Обязательно в описании регистрируйся на телеграм-канал. Волос здоров. Здорово, Масати! Здорово! Хотите в челленджи поучаствовать? Какой Короче, смотрите, мы с вами идем в катку. Я не играю, но я буду с вами бегать, там даже если сдохну, пофиг. А вы, один из вас, кто больше делает 10 килов, э, ну вот, да, вы вторым играете. И кто-то из вас больше 10 делает. Тот получает РПшку. А, давай тогда без вопросов. Да ну нахуй! мне эта РПшка не нужна. Жаль, но мы были близки. Давайте, спасибо, пацаны. Хорошего дня. Тебе Удачи. Да, жаль, не получается с первого раза. Давайте. Ну что, друзья мои, как видите, этот челлендж не настолько уж и просто не так-то и легко его выполнить. По крайней мере уж на моем опыте, пока вот мы пытались найти команду, которая этот челлендж выполнит. Прошло немалых 4-5 часов моей жизни и таки мы не нашли победителей. Если ты считаешь, что ты достоин принять участие в данном челлендже, пиши в комментариях «хочу» и не забывай в телеграм-канал «залетай». Именно там мы и выложим пост о наборе на данный челлендж игроков. Быть может именно ты победишь и получишь РПшку, ну или же ЮЦ-шки. Ну а с вами на связи был я, дядька Ванька, и это челлендж по флажку ТОП 10 килов равняется РП. Пока-пока.